Рада всех приветствовать. Всем хорошего дня, хорошего настроения. У нас сегодня с вами очень интересный вопрос. Мы будем говорить о знакомстве, общениях, коммуникации. Как выстроить наиболее такое правильное, долгосрочное общение, как познакомиться, так, чтобы к тебе потом сложилось о тебе хорошее впечатление, хорошее мнение, что такое коммуникация с вами поговорим, потому что я считаю, что эти вопросы, они вечные они постоянно нам нужны, поскольку мы с вами в обществе живем, мы с вами постоянно общаемся, не только личные связи интересует, но нас интересует, естественно, и наша работа, и то, как мы выстраиваем взаимоотношения в обществе. И я не раз обращалась к очень известному писателю Руберту Киосаки, потому что мне на самом деле очень нравится его высказывание, он очень много ценной информации говорит, и буквально под каждую из наших тем можно что-то найти интересное. Так вот, когда он общался с тем и с другим своими отцами, они, это одна из немногих вещ, вещей, которые и тот, и другой отец ему говорили, никогда не теряй связь с людьми. Это очень важно, причем на всех уровнях общества, как ты взаимодействуешь, как ты умеешь общаться, это как раз-таки э, и в дальнейшем поможет тебе в своем бизнесе. Потому что какой бы ты идею ни нес, да, какой бы ты продукцию ни выстроил, что бы ты вообще ни сделал, но если у тебя нет связи, если у тебя нет людей, которые вокруг тебя, через которых ты мог бы э, наладить, прежде всего, продажи, то, соответственно, все остальное просто может пойти прахом. И опять же Роберт Киосаки сказал, что самые богатые люди в мире, они ищут и строят сети, то есть они взаимодействуют с людьми. Все остальные ищут просто для себя работу. И когда мы выстраиваем вот эти сети, то через людей мы можем, естественно, рассказать и сообщить о том проекте, который мы придумали, о той уникальной идее, которая у нас возникла в голове. Именно через людей мы можем получить возможности и пойти дальше по своей профессиональной лестнице, получить какие-то предложения и идти дальше. И здесь, я думаю, что уместно было бы вам напомнить, про уникальную теорию шести рукопожатий. Помните такой, да? Потому что через человека, через своего знакомого, ближайшего вы можете дальше найти э, то, что вам необходимо. То есть совершенно не обязательно, что это будет э, прямо первое такое знакомство, да. но может быть и через ваших знакомых вы найдете непосредственно то, что вам нужно для э, вашего, или профессионального, или личного роста». И основные вопросы, на которые мы с вами обратим сегодня внимание, это мы поговорим об тех понятиях, которые несут данные слова ⁇ знакомство, общение, коммуникация, что это такое, для чего мы их применяем, как мы их применяем. Об этом, конечно же, стоит понять, чтобы вот понятийный аппарат у нас с вами был общий, да, то есть чтобы мы понимали именно... То, что нам необходимо под этими словами как начать знакомство очень важные такие нюансы Есть ли какие-то допустим там алгоритмы или их нет как выстроить знакомство как создать коммуникацию такой чтобы она была на долгие времена как установить такую связь как выстроить эти связи для дальнейшего плодотворного, очень интересного общения. Вот это те основные вопросы, на которые мы сегодня с вами будем отвечать. Итак, что же такое знакомство? На самом деле мы на сегодняшний день совершенно по-другому относимся к знакомству, нежели раньше, потому что раньше, то есть вот Антон Павлович Чехов привела его слова, знакомство у него самое аристократическое, идет речь о том, что это знакомство создано, да, уже вот это вот общение, оно уже идет. А мы сейчас подразумеваем все-таки совершенно по-другому. Мы говорим, знакомство – это как момент первого касания, это как момент первого взаимоотношения, да. Чаще всего мы употребляем вот таким образом, хотя… Раньше это слово употреблялось именно как отношение уже с друг с другом, уже установившиеся отношения, Но здесь мы применяем другое слово, да, мои знакомые, да, то есть уже как-то по-другому. Но мы сейчас поговорим с вами о знакомстве именно как о первом моменте, когда мы представляемся, да, и как это сделать, как донести, чтобы потом дальше уже познакомиться с человеком. Что же такое общение? Общение это уже более широкое понятие, это уже такой вид деятельности, да, в котором происходит обмен информацией, причем вы же понимаете, что мы обмениваемся информацией совершенно не просто вот какими-то словами, да, мы передаем свою идею, мы несем оценку того или иного там, допустим, события, оценку себя, оценку окружающих. Мы показываем свои чувства, с которыми мы вступаем во взаимоотношения, да? И э, вот эти вот м, конкретные действия, это уже, значит, целый вид деятельности, да, общения. Поэтому общение в широком смысле этого слова – это взаимные отношения между людьми, которые, конечно же, устанавливаются либо для личных контактов, для личной связи, либо для дружеской какой-то беседы, либо для более широкой связи с работой, там еще с чем-то связанной. Да? И коммуникация. А коммуникация это уже более, опять же, более такое широкое, более широкое понятие, чем знакомство, чем общение, потому что оно состоит из нескольких пониманий. Это не просто обмен информацией и не просто мы доносим как бы эту информацию, но мы еще и устанавливаем обратную связь за счет коммуникации. скажите мне как? Как вы это воспринимаете? Как вы это чувствуете? Какое у вас настроение? Да? И вот коммуникация, она способствует тому, чтобы мы как можно глубже погрузились во взаимоотношения с человеком, установили с ним контакт. На сегодняшний день к нам пришло еще одно очень интересное новое слово. И это слово очень часто употребляется в обществе. И мне тоже хотелось бы на него обратить внимание. Это слово нетворкинг. Оно пришло к нам из английского языка, поэтому обращаемся к английскому языку и переводим его. Это плетение сети. Плетение сети именно из людей. То есть нет uh, это сеть, а влек это работать. Значит, о чем идет речь? Речь идет о полезных сетях, полезных связях, да, то, что вам полезно именно для вашего дальнейшего развития. И на это слово мы стали обращать достаточно много внимания. Я думаю, что на сегодняшний день не секрет, что есть специальные, допустим, чаты по нетворкингу. Для чего это делается? Для того, чтобы вы могли уже более спокойно общаться. Вы, допустим, там зашли в чат, посмотрели, вам интересен какой-то человек, вы с ним повзаимодействовали, при этом первые слова, которые вы можете написать, мы с вами в одном чате. Мне вот интересно было бы с вами поконтактировать. Да? На самом деле площадки по нетворкингу, они сейчас очень популярны и проходят всевозможные мероприятия, как офлайн, так и онлайн, связанные с, именно с тем, чтобы познакомиться, и не просто познакомиться, а установить вот эти вот полезные связи. И, ну, допустим, что касается меня, то я в Новосибирске тоже сделала такую площадку, и на ней собираются все, кто хотел бы себя презентовать, пообщаться. У нас есть такой клуб, я выбираю себя, и каждый четверг веду такое мероприятие. Как раз-таки это площадка для нетворкинга, площадка для знакомства. И на самом деле на... Момент вот этого вот знакомства обращают внимание очень многие психологи, очень многие представители нашей профессии. И мне хотелось бы рассказать немножко о том, как к этому относится Радислав Гандапас Я думаю, что те, кто присутствовал в Москве на нашем форуме, Можете вспомнить такой момент, что одно из заданий, которое он нам давал для зала, пожалуйста, познакомьтесь, пожалуйста, повзаимодействуйте с теми людьми, которые непосредственно сегодня находятся вокруг вас. Это очень важно, это очень ценно, и вы установите контакт между людьми, сможете представить себя и познакомиться с другими. И, значит, Радислав Дандапас давая давал одно из своих интервью, он рассказывал о том, что в начале карьеры нетворкинг, знакомство, оно очень обязательно для того, чтобы как раз-таки вот эти полезные связи, полезные знакомства были приобретены. И очень важно, чтобы вы именно относились к этому как к знакомству, как к возможности того, что вы посеяли зерно, не к тому, что вы сейчас придете с этого мероприятия, и сразу все вам начнут звонить, и сразу все вам начнут писать, просить вашего контакта, и так далее, и так далее. На самом деле нет, это именно первое касание. Это на самом деле грамотно отнестись к этим мероприятиям. Потому что я вспоминаю, когда эти мероприятия только-только начали развиваться, я поделюсь с вами информацией, я воспринимала именно вот так, как нельзя его воспринимать. Я вот, думаю, сейчас познакомлюсь, сейчас со всеми на наведу контакты, сейчас надаю своих визиток, значит, вот сейчас все это прямо выстрелит в одночасье. На самом деле, потом, когда я уже начала этим заниматься, когда я начала уже этому уделять время, я поняла, что никакая спешка и скороспелость здесь, как говорит гандапас они абсолютно не нужны. И многие контакты, они могут выстрелить не просто через какое-то, допустим, время, да, не через месяц или через неделю, это может быть даже через несколько лет. И на самом деле это хорошо, когда мы тогда уже начинаем общаться с людьми без каких-либо претензий к человеку и без каких-либо ожиданий, что это прямо вот сейчас немедленно случится. Да? И вот когда у нас этих ожиданий нет, тогда, конечно же, мы получаем то, что мы желали. Мы устанавливаем контакт. И э, здесь еще интересный, интересный такой момент, на который обращает э, внимание Гандапас. Это, э, значит, продуктивность нетворкинга, продуктивность общения и знакомства может быть намного-намного выше, если люди начинают к вам подходить. И... Э, в интервью он тоже поделился, не знаю, кто-то видел или слышал это интервью, оно очень интересное на самом деле, но я озвучу, если не слышали. Значит, он поделился информацией. так говорит, я знаю, что на самом деле люди очень сильно реагируют на какой-то скандал, да, на то, что что-то произошло. Я же должен обратить на себя внимание, да? Но каким образом обратить на себя внимание? И вот он интересной такой идеей делится, значит, понятно, что если там что-то то разбил, то уронил, или с кем-то там подрался, он говорит, это, конечно же, не выход из положения, да, потому что ты можешь только отрицательную на себя потянуть энергетику. Тогда, говорит, после одного из спикеров, я встаю, значит, и на весь зал задаю вопрос. Ну, пошли там вопросы, задают вопросы. Вопросы идут такие уточняющие, очень достаточно простые. И тут он встает и на весь зал задает вопрос о том, что как вам не стыдно? Вы доносите такую информацию, там, та -та -та -та -та, И, значит, дальше там по теме вопроса, да. И тут началось так, то, что он хотел, да. Тут весь зал, значит, загудел. Кто-то кому-то что-то объясняет, кто-то говорит, это так, это не так. Значит, и так далее. Причем через какой-то промежуток времени, мы знаем, психологически это недолго всегда длится, а значит, через какой-то промежуток времени очень короткий, люди уже забыли, о чем вообще шла речь, но они запомнили того человека, который задал такой вопрос. И, соответственно, после этого... К нему сами потянулись знакомиться люди, к нему стали подходить, общаться и так далее, так далее. И, конечно же, тем самым он свою, так сказать, цель получил. Он получил очень много контактов для общения. Это тоже очень интересно. И такой ход, конечно же, можно применять. Но здесь я хочу с вами поделиться еще одним моментом. Моментом, даже тогда, когда вы просто встаете в аудитории и задаете вопрос, не отсиживаетесь. Все вопросы на таких мероприятиях, они начинаются со слов «меня зовут там так-то, я занимаюсь тем-то». и Понятно, что вы уже представились, и те люди, которым вы интересны, они уже обратили на вас внимание. Поэтому не обязательно задавать скандальные вопросы. Достаточно хотя бы э, просто задать вопрос и обозначить себя. Вот это тоже очень важный э, такой момент, потому что вы обращаете на себя внимание. И если вы не сидите э, просто так в тихушку, так не отсиживаетесь, то тогда, соответственно, вы уже начинаете взаимоотношения и вы уже начинаете разговор. И когда мы хотим познакомиться, да, и мы с вами, допустим, присутствуем на каком-то из мероприятий, то, значит, здесь очень важен выбор стратегии, выбор стратегии. Что это значит? Я пассивно э, пришел на мероприятие, ну и так посижу в сторонке, послушаю, о чем идет речь и подожду, а вдруг со мной кто-то захочет познакомиться. Это первая стратегия. Вторая стратегия активным. Чем они э, характеризуются, эти стратегии, они на самом деле сами по себе уже очень многое несут. Потому что вот первая стратегия, она выражает чувство эмоций, которые есть внутри человека. Человек пришел и хочет отсидеться. Значит, что он транслирует? Он транслирует свою тревогу, свой страх первого знакомства. Ну как-то так я с кем-то начну знакомиться, а вдруг я буду навязчивым, а вдруг меня там не так поймут, услышат и так далее. Но мы с вами говорили о том, на самом деле, что э, людям важно э, свое понимание, а не то, как вы там, да, то есть на вас обращают внимание. То есть это э, что, перекладывание ответственности или что это? Вы смотрите, кто вам чего там... Даст, подаст, познакомиться и так далее. Но здесь самое важное то, что вы несете тревогу, вы несете вот этот страх, и этот страх люди считывают. И когда люди считывают этот страх, они, соответственно, к вам не подходят. Очень часто на таких мероприятиях и вот с выбором такой стратегии пассивной можно с чем уж пришел, с тем и уйти с данного мероприятия. Обратите на это внимание, потому что на самом деле здесь важна активная, активная позиция. Что такое активная позиция? Это начать первым. И для того, чтобы начать первым, у тебя должен, должна быть смелость, да? должен быть какой-то интерес. И чтобы этот интерес или эта смелость появилась, мы отвечаем на вопрос, как обычно. А для чего? Для чего я сюда пришел на это мероприятие? Для чего мне это мероприятие надо? Для чего мне нужны новые контакты или новые знакомства? Ну, возможно, вы хотите... Значит, у вас есть такая необходимость новых каких-то возможностей, и вы ждете эти новые возможности, новые возможности могут прийти через людей, и вы начинаете с ними контактировать, взаимодействовать, знакомиться, для того, чтобы к вам пришли новые возможности. Может быть такая причина? Да, конечно. Она может вас активировать, раз вы пришли за возможностями, так вы и берите, вы же сейчас здесь находитесь. Если вы пришли, допустим, для того, чтобы создать вокруг себя позитивное окружение, и вы, скажем... Знаете свое окружение и вы хотите более позитивного окружения вокруг вас, вы верите в то, что ваше окружение может вам дать определенный такой настрой, позитив. Это тоже э, может быть определенным ответом на вопрос, для чего я сюда пришел, для того, чтобы создать э, очень хорошее общение, связи и позитивное окружение. Вполне. Может быть, вы пришли за поиском клиентов. Это тоже ä, может быть, опять же таки, тогда мы уже активно, просто активно знакомимся и просто активно представляемся. Может быть, вы пришли за какой-то помощью или каким-то советом, и вы хотите именно с незнакомыми людьми об этом поговорить, потому что ну, по каким-то причинам стесняетесь своего окружения или своих друзей, или уже знаете, как они вам ответят, поэтому вот вы решили здесь получить совет от не людей, это тоже может быть. И либо вы просто хотите создать формат своей э, новой жизни. И вот э, когда мы занимаем эту активную позицию, то тогда, соответственно, у нас легко все складывается. А для этого э, достаточно просто поменять свою установку от пассивного на активное. То есть первая установка – это трога. вдруг я начну значит навязываться, это будет плохо. А вторая установка – это я легко умею знакомиться, я легко завожу контакты, я легко знакомлюсь. У меня всегда получается достаточно хорошо познакомиться. И вот с этими установками вы идете, то есть это первый момент, вы идете на контакт, вы идете на мероприятие, у вас уже будет совершенно другая позиция, у вас уже будет интерес и вот эта вот тревога, она сама по себе уйдет куда-то. И значит, мы с вами говорим вот о чем. Мы с вами говорим о том, что как выстроить знакомство. И на самом деле говорить о том, что есть какие-то жесткие алгоритмы, да, я бы не стала. Но с другой стороны, как быстро и легко познакомиться, есть определенное, и решить эту задачу легко, да, то есть есть определенный алгоритм, на который стоило бы обратить ваше внимание. И, конечно же, когда мы идем на мероприятие, то прежде всего мы должны понять свою ценность и ответить себе на вопрос – чем я могу быть полезен тем людям, которыми я сейчас хочу познакомиться, что я могу то есть, им отдать. Не то, что я могу взять, да? да, я могу взять, но я могу еще и отдать. А отдаем мы через свою ценность, через свою пользу. И вот какова моя польза по отношению к людям, чем я могу быть полезен? Мы отвечаем для себя на этот вопрос, и тогда нам будет легко рассказать о себе. И, значит, когда мы начинаем общение, да, то очень важно задавать людям не закрытые вопросы, а открытые, да, помните, как в бриллиантовой руке, да, не закрытые, перелома открытый так и здесь значит открытые вопросы что такое закрытые что такое открытые вопросы закрытые вопросы это когда мы отвечаем да нет и все, и больше вы ничего не получите. А открытый вопрос – это когда человек а, вам отвечает уже каким-то предложением. То есть как вам мероприятие, как вам спикер, как вам информация. То есть вы же как-то оказались вместе, да, и вы задаете этот вопрос. А, у меня на самом деле один раз было на тренинге, когда наш спикер делился информацией о том, что он сразу без всяких наводящих вот этих вот вопросов, там как тебе вот это, как тебе что подходил, говорил меня зовут так-то, как тебя зовут, значит давай познакомимся, можно и так сделать, да? Но Обычно люди, ну, как бы устанавливают первый контакт через какой-то вопрос, поэтому задают этот вопрос, допустим, там, стоите на мероприятии, общий перерыв, у вас есть кофе-брейк, вы стоите, значит, и задаете этот вопрос, чтобы познакомиться с человеком. И тем самым вы создаете уже первое доверие какое-то к собеседнику, какой-то интерес, и вот этот интерес, когда вы проявляете, проявляете к собеседнику интерес, он э, тогда уже смотрит, насколько вы искренне проявляете интерес и отвечает вам. Здесь нужно иметь в виду для вот, э, того, чтобы этот алгоритм сработал, здесь нужно иметь э, в виду очень важную вещь, что люди очень любят говорить о себе, люди очень любят рассказывать о себе, и они с огромным интересом отвечают на э, вопросы. Именно поэтому и вопросы именно о себе. И таких людей 95%, которые очень любят о себе говорить. И вы всегда можете иметь в виду этот алгоритм для того, чтобы легко и быстро познакомиться задали вопрос, представились, у вас уже произошел контакт, у вас уже произошло доверие, и вы, значит, познакомились с человеком, конечно же, выслушали его и ответили ему на вопрос. Значит, что такое презентация себя? Мне хотелось бы рассказать вам несколько правил успешного знакомства. Это, опять же таки, то, что уже на сегодняшний день стало понятно, что так удобнее, так легче знакомиться, если вы эти правила соблюдаете. Поэтому, значит, первое, вот, о чем мы с вами сказали, это иметь о себе презентацию. При этом... Презентация, она у вас может быть очень короткой и достаточно такой длинной. Ну, допустим, вам слово предоставили на мероприятии, у вас есть минута, когда вы можете о себе представиться. Тогда это называется длинная презентация. За минуту можно достаточно много что сказать. Или уж две, если дали, то это вообще очень хорошо. Если, значит, у вас есть очень короткое время... Ну, допустим, вы едете в лифте с человеком незнакомым, вы хотите с ним познакомиться, да, в доме. А вы живете в одном доме, и этого человека вы первый раз видите, и вам хочется познакомиться. Либо вы стоите, опять же, таки, в очереди на мероприятии за чашкой кофе, и к вам у вас рядом тоже стоит человек. И вы, значит, начинаете с ним знакомиться. Здесь очень удобно заходить вопис контент, то есть через какое-то вот это вот предложение, ну, например, вы смущены так же, как я, или я ошибаюсь. То есть это открытый вопрос, на который человек вам задаст что-то скажет, да, ответит вам. И вы при этом показываете заинтересованность. Я заинтересована в том, чтобы вы со мной переговорили. А когда заходит речь о том, чтобы представиться, у вас есть, значит, длинная презентация и у вас есть короткая презентация. Короткая презентация – это когда вы буквально несколько секунд можете сказать о себе. И вот здесь очень важно э, дать эту информацию так чтобы презентовать себя не продавая то есть вы просто себя презентуете вы ничего при этом не продаете вы просто говорите о себе и э, у меня есть тоже э, несколько презентаций есть длинная презентация есть короткая презентация и обычно когда я оказываюсь вот в такой ситуации э, мне нужно очень быстро представиться тогда я говорю, меня зовут Тамара Туженко, я бизнес-тренер, изучаю инвестиционные программы, предложения и выбираю наиболее интересные с минимальными вложениями и максимальным заработком и делюсь информацией. Все. Это буквально несколько секунд, которые я, которые я себя презентовала. А дальше человек чаще всего отвечает, о, прикольно, интересно, и здесь уже завязывается контакт, либо просто идет обмен телефонами, обмен информацией. Поэтому для того, чтобы сделать вот эту презентацию для себя, длинную и короткую, для этого существует очень интересная схема. Это, конечно же, зеркало. Расскажи своему отражению, и, расскажи своему отражению о себе и сделай вот презентацию, когда ты подходишь к своему отражению и э, себя представляешь, так, всяк ты видишь, как на тебя, э, как тебе, как ты видишь со стороны, да, то есть ты смотришь на себя и видишь, как тебя видят люди со стороны. И это очень полезно и очень важно. Э, конечно же, ну, я думаю, что те, кто защищал какие-то вещи, скажем, там дипломы, э, какие-то проекты, то чаще всего люди, уже знающие, чаще всего говорят, пожалуйста, расскажи своему отражению все, что ты хочешь рассказать и поделись информацией. Это очень-очень ценно и это очень-очень важно, потому что ты увидишь, как на тебя реагируют люди. Поэтому э, вот такой момент. И здесь же мне хочется еще вам сказать одну вещь, которую, опять же таки, которая, э, значит, э, показывает, как мы себя презентуем, как мы себя показываем, как мы себя оцениваем. Дело в том, что очень многие люди, когда начинают представляться, они говорят, меня зовут Света, там, Таня, Оля и так далее, да? Что у человека в этот момент срабатывает? У человека в голове есть нейронные связи, и есть, соответственно, такие вот, как бы, комнатки для каждого его знакомого, да? И представляете, сколько у человека может быть там оль, Свет, Тань и так далее, да? То есть вы не, он не создает тогда специальной комнатки для вас. То есть вы становитесь в какой-то общий такой мешочек, да, из которого нужно будет вытащить. А кто это Света, кто это Таня, кто это, кто это, кто это такие, да? Но когда вы говорите, меня зовут Тамара Дуженко, то я вам доверяю не просто свое имя, я с вами знакомлюсь, но я вам доверяю и свою фамилию. Я с вами хочу действительно познакомиться, потому что... Тогда у вас станет совершенно четкое понимание, «О, это вот этот человек, с которым я там э, была на нетворкинге, на каком-то мероприятии или э, каким-то образом контактировала». У вас четкое понимание конкретно взятого человека. Имейте в виду, когда будете представляться. И на самом деле это очень ценно и очень важно, когда человек тем самым э, определенное доверие к себе вызывает и это же доверие ты хочешь отдать человеку точно так же, потому что чувствуешь, да, что человек тебе доверил. Значит, здесь, когда вы рассказываете о себе, очень важное правило, это когда вы о себе говорите с энтузиазмом. Вы не просто так делитесь информацией, чем вы занимаетесь, но вы с энтузиазмом говорите. Да, я изучаю инвестиционные проекты, и вот я даю этот энтузиазм, понимаете, всем, всем своим видом, да, показывая свое чувство, что мне это интересно. И тогда а, вот эту заинтересованность вы как бы несете. Когда вы эту заинтересованность несете, то человек заинтересовывается практически ну, 99%. Он говорит, да, действительно, это интересно. И что здесь еще возникает? Здесь взаим... возникает желание взаимодействовать, желание взаимодействовать и желание довериться человеку, потому что человек не просто так занимается каким-то делом, он еще и с энтузиазмом об этом рассказывает. Когда вы присутствуете на мероприятии на каком-либо, это еще одно очень важное правило, чаще всего вы приходите с кем-то, да, на это мероприятие, ну, со своими друзьями, знакомыми, там, и так далее, с подругой, может быть, да, кто там, девочки редко по одному ходят на мероприятие Это мужчина то мужчина как-то еще может пойти а вот женщина обычно значит стесняется да она обычно с подругой и вот здесь очень интересная вещь такая происходит когда люди пришли на мероприятие и они между собой как бы тусуются там вместе сели вместе там вышли на кофе-брейк вместе там пообщались о чем-то поговорили и... И, и все, да, и они какое-то замкнутое пространство из себя представляют, и к ним очень тяжело подойти, поэтому, когда вы начинаете знакомиться, тогда, пожалуйста, фокусируйтесь на новых связях, это важный такой момент для правил успешного знакомства. И, Именно разделитесь с подругой, разделитесь с вашими знакомыми так, чтобы они получали новые знакомства и вы получали новые знакомства. И э, здесь же... Еще одно очень интересное правило для успешного знакомства – это когда вы, допустим, стоите и пьете кофе вместе с подругой, и к вам кто-то подходит. Или вы кому-то подходите, человек стоит один, вы к нему подходите. И э, тогда вы, опять же таки, выражаете доверие и расширяете связи. Я хотела бы вам представить свою подругу, которая умеет там э, шить, вышивать, там еще что у нее, у нее получается там уникальные вещи она там уникально что-то делает да и вы тем самым расширяете связи. Вы, э, с одной стороны, инициативу проявили да, в знакомстве. С другой стороны, вы представили не себя, представили свою подругу, да, познакомившись еще с одним человеком. Тут Человек начинает с вами взаимодействовать и говорит, да, очень интересно. И вы здесь, конечно же, можете задать вопрос, а вы чем занимаетесь? Или человек к вам обращается, а вы чем занимаетесь? Да? Все, пошел контакт пошло э, взаимоотношение, э, такое установившееся отношения, которые уже дальше могут э, выстроить э, вашу коммуникацию, общение, в общении. И э, когда вы... Здесь что-то говорите, то, конечно же, еще раз обращаю ваше внимание, не переусердствуйте с продажами, потому что первое касание, это есть первое касание, это просто знакомство. И поэтому мы презентуем, не продавая. Очень важный такой алгоритм, который позволит вам качественно познакомиться, душевно познакомиться, и ваши связи потом могут перерасти в хорошие контакты с людьми. И, значит, Конечно же, то, что я сказала, чтобы каждому мероприятию, на которое вы идете, конечно же, очень важно заранее подготовиться. Пожалуйста, проговорите перед зеркалом вашей презентации, пожалуйста, посмотрите, как вы, какую вы несете цель, задачу, какой вы несете позитив, что вы себе можете такого проявить чтобы люди это увидели то есть проявите свои чувства мне хотелось бы обратить ваше внимание на коммуникации и здесь тоже есть стратегия в коммуникациях и что она имеет в виду и каким образом мы можем выстроить эту стратегию но прежде всего Прежде всего, это, конечно же, обмен информацией. Коммуникация – это обмен информацией. И это уже может быть продвижение не только себя, но и, допустим, своей компании, каких-то ваших идей, да, то есть чего-то вы продвигаете. Очень важная вещь, когда вы занимаетесь коммуникацией, выстраиваете свою стратегию, самая важная вещь – это получение обратной связи. Как ее получить? Значит, здесь давайте посмотрим три важных шага, с которыми мы заходим на контакт, на то, чтобы нам установить коммуникацию среди людей. Да? Очень существует вот три важнейших шага. Это создать так называемую идею. Идею и не товар научиться доносить, а именно идею научиться доносить. Носить. Опять же, приведу вам пример из личной жизни, когда я занималась туризмом, то основную идею, которую я доносила до людей, это посмотрите, как за счет путешествия можно получить много новой информации, новых связей, новых контактов можно посмотреть очень много новых мест, где вы не были, и познакомиться с новыми людьми, посмотреть, как люди живут, да? то есть я не говорила о том, что поехали со мной путешествовать, потому что у меня есть туристическая компания, да? я доносила идею, давайте путешествовать, это очень интересно, и вот Выстроите идею, которую вы можете донести до человека. И именно с этой идеей это первый шаг для того, чтобы установить интересное общение и установить коммуникацию. Это как раз-таки для стратегии, когда вы устанавливаете коммуникацию. Конечно же, обратите внимание на целевую аудиторию. Сейчас все об этом говорят установите контакт, не просто контакт, а именно с людьми, которым это будет интересно. А для того, чтобы людям было интересно, то тогда обратите внимание на то, как они какие у них потребности, что им интересно. И именно на эту целевую аудиторию вы и срабатываете, именно на эту целевую аудиторию вы и обращаете основное внимание. Когда вы знаете их потребности, то, соответственно, вам легко уже общаться с этими людьми. Ну и что такое обратная связь? Что такое обратная связь? Значит, это очень важный такой пункт, это третий шаг в коммуникациях. И здесь мне хотелось бы дать вам одно упражнение. Оно очень легкое, интересное, но требует, конечно же, внимания вашего. Потому что так как видим мы себя, и так как видят нас люди, это могут быть совершенно разные вещи. Я делаю это упражнение несколько раз, оно на самом деле, ну, его можно делать много раз, и это хорошо. Потому что э, обратная связь – это то, как тебя видят люди. И вот э, ты задаешь, допустим, своему знакомым, выбираешь несколько человек. Лучше этих, если ты выберешь не просто несколько человек, а человек 20, допустим. Ну, хотя бы 10, ладно. Значит, э, выберите, вы задаете им вопрос что ты обо мне думаешь, как ты меня видишь, когда я тебе, допустим, звоню, когда мы с тобой контактируем, что основное приходит к тебе, тебе в голову, то есть как ты меня ощущаешь, то есть я кто? И человек тебе начинает говорить. И вот вы себя, допустим, в одном ракурсе подаете, а люди вас видят с какой-то уникальной стороны. То, что вы не обращаете внимания, допустим, да? Так тоже может быть и okay. это обратная связь okay. обратная связь она конечно же очень и очень важна okay. и вот это упражнение может вам а, показать как люди к вам относятся и вы с помощью этого упражнения можете очень чутко все скорректировать того, как вы себя подаете потому что обратная связь она дает возможность выдвинуть новые гипотезы какие-то или скорректировать свою стратегию поведения или скорректировать свою стратегию подачи да вот обратная связь она важна а самое интересное что когда вы анализируете то, соответственно, это и является той самой отправной точкой для дальнейшей вашей стратегии, для вашей бизнес-стратегии, для вашей подачи. Это один из очень важных таких моментов. Значит, мне хотелось бы обратить ваше внимание на правила общения. Что такое правила общения и каким образом мы их выделяем? Прежде всего, мы говорим о том, что правила общения первое – это, пожалуйста, возьмите на себя смелость начать первому общаться. Это о том, о чем мы говорили и во время знакомства, и точно так же во время общения, потому что есть такая, допустим, вещь, ой, что то мне подруга, там или там кто-то знакомый давным-давно не звонил. Ну, наверное, он обо мне там, плохо думает, допустим, да? Кто вам сказал, как друг думает там, или знакомый думает о вас, да? Возьмите первым и наберите. И... И этим самым вы поддерживаете общение и поддерживаете свой круг. Причем вы можете, первым, всегда общаться с теми людьми, которые вам наиболее интересны, те, с которыми вы хотели бы поддерживать контакт. Поэтому первое правило – это смелость. Смелость начать первому. Второе правило – это обязательно внимательно слушать собеседника, потому что, когда мы начинаем перебивать и внимательно слушать собеседника, то собеседственно это чувствует, считывает, о чем я буду с тобой разговаривать, если тебе не интересно, ты вот свое только диктуешь, да, и не даешь. И это всегда очень сильно видно, особенно при первом знакомстве, когда человек не выслушивает тебя, а просто что-то свое говорит и говорит и говорит, и с ним перестает, с ним уже неинтересно общаться, да, поэтому умейте не только говорить, но и внимательно слушать, какие вопросы вам задают, что интересно вашему собеседнику, да, а что для этого важно, для этого, конечно, важно прямой взгляд, прямой взгляд, улыбка желательно, чтобы была на лице и интерес, с которым вы общаетесь, и когда вы смотрите на собеседника, то, конечно же, он обращает внимание на вас. Вы показываете своими глазами, что вам интересно, что он ответит и как он скажет. И, ну вот представьте, опять же, такие, такая вещь, когда к вам подошел человек, Человек опустил ему глаза вниз и говорит, я хочу там с вами познакомиться. Ну и как бы и неинтересно. Да? А когда у вас есть прямой контакт, прямой взгляд человека, то, естественно, что он вызывает? Он вызывает доверие. И это очень важно. Здесь проходят все, то есть сразу же уходит какой-то, здесь уже хочется взаимодействовать с человеком. И когда вы искренне с человеком общаетесь, вы действительно хотите с ним познакомиться, вы выражаете вот эту вот честность, искренность в общениях, то, что он отвечает вам взаимностью, и вот именно в этот момент у вас устанавливается уже не просто знакомство, можете перейти дальше в общение. И это же показывает, если у вас есть неподдельный интерес, если вы неравнодушны, то и человек вам отвечает взаимностью. Ну и какой мы здесь видим результат? Результат очень важный и интересный, что уходит неуверенность, уходят какие-то сомнения, вы начинаете в доверии, общаться с человеком, и вот те чувства, да, которые вы проявляете, вы это же чувствуете и в ответ, показывая свое отношение, вы тем самым раскрываете собеседника, позволяя ему точно так же быть с вами искренним. Существует на самом деле три этапа общения. Три этапа общения. Я бы сказала, что первый этап общения – это наше знакомство, да, то есть это первый контакт, это любые взаимоотношения, вы просто устанавливаете такие слабые связи, вы просто взаимодействуете с человеком, и вот создание таких слабых связей, оно и есть первый этап общения, это знакомство. Второй этап общения – это когда вы из слабых связей выстраиваете более сильные и контактируете с человеком. И чем, опять же-таки, вы будете более активны, тем более сильные и крепкие взаимоотношения будут у вас с человеком. Ну и <coughs> хотела обратить ваше внимание, что, конечно же, общение – это такой хрупкий сосуд, который может и разрушиться. Поэтому поддерживайте, слушайте, смотрите – как ваш собеседник, какие у него взгляды и мнения, то есть обращайте на это внимание, потому что здесь очень важно, чтобы поддерживать общение, это должно быть желание, конечно же, с двух сторон, если есть желание только с одной стороны Общаться, то общение навряд ли а, получится здесь лучше всего ну как бы уйти в сторону да то есть не стоит э, навязывать вот здесь уже называется навязывание да? зачем буду навязываться человеку если человек не хочет по каким-то причинам общаться вот это нужно разделить да и разделить вы это сможете только тогда когда будете взаимодействовать с человеком и только тогда когда вы действительно проявите свое ну, понимание, свою открытость. Конечно же, мы говорим о том, что какого-то уникального рецепта для знакомства, общения, для нетворкинга, для того, чтобы установить контакты, коммуникации, конечно же, единого рецепта нет. Но я с вами постаралась поделиться теми алгоритмами, теми особенностями и моментами, которые интересно было бы учитывать в момент э, контакта, в момент общения, в момент знакомства. Поэтому вот для знакомства очень важно, для того, чтобы знакомство установилось, вам нужно иметь э, короткую и длинную презентацию о себе, чтобы всегда можно было э, себя позиционировать, сказать и показать свою ценность. Для коммуникации очень важно собирать обратную связь. И не просто собирать обратную связь, но и проводить анализ, меняя тем самым э, свое отношение и э, свое, так сказать, понимание, то есть как мне себя подать. Ну и для общения, э, конечно же, очень важно проявлять искренность, внимание и интерес к происходящим событиям, потому что когда вы искренне, то тогда люди хотят вам помочь. И даже тогда, когда мы говорим о теории шести рукопожатия, о которых я вам уже сказала, то есть, конечно же, здесь и Существуют вот эти вот на сегодняшний день наши чаты по общению, существуют чаты нетворкинга, когда вы всегда можете задать вопрос: значит, друзья, мне там нужно то-то, то-то, есть ли у кого-то знакомые? И вам обязательно ответят на вопрос, вам обязательно насыпят несколько контактов тех людей, которые вам необходимы для. Знакомства. Поэтому всегда э, поддерживайте э, взаимоотношения в этих чатах, поддерживайте э, себя, э, людей, то есть контакты в этих чатах для того, чтобы, э, в том числе и вот эта теория шести рукопожатий она обязательно играла для вас э, не просто так какую-то отдаленную вещь, но а, э, реально вам помогала в жизни для. Установление связей, контактов и для, конечно же, своего общения, своего круга общения и расширения своего круга общения, кто хочет это сделать, потому что ну вот, для так сказать продвижения в том числе и в нашей компании, и для заработка нам нужны новые связи, контакты, мы много общаемся, мы зовем, привлекаем людей. И это очень важно, потому что тем самым мы создаем то самое комфортное окружение, которое необходимо непосредственно нам с вами. Значит, основные вопросы, на которые, которые мне хотелось бы сегодня вам рассказать, я рассказала. Пожалуйста, Пожалуйста, задавайте вопросы спросите, что вам непонятно, может быть, у вас есть что-то свое добавить, дополнить, прошу вас, пожалуйста, напишите, как вам информация, услышали что-то новое, может быть, что-то для себя почерпнули, или, может быть, хотите с чем-то поделиться, было бы, конечно, здорово, если бы вы написали э, хотя бы несколько слов по поводу того, как вы э, обычно, какую вы стратегию обычно придерживаетесь, вы более активный человек, когда приходите на мероприятие, или вы все-таки э, переживаете, стесняетесь? Э, э, вот это важно, потому что как вот у вас после информации поменялось, не поменялось ваше отношение, как вы к этому относитесь, напишите, пожалуйста, несколько слов. Я очень надеюсь, что информация была полезной, потому что мне хотелось коротко донести вам те алгоритмы, те правила, те особенности, по которым мы ознакомимся, и эти знакомства могут быть для нас наиболее интересные. Наиболее полезны и наиболее продолжительные. Поэтому я жду от вас вопросов. Что-то у нас тишина в чате. Никто ничего не пишет. Думаю, что я, наверное, все-все-все рассказала, да? Именно поэтому именно поэтому вопросов нет, да? Хорошо хорошо а, активное на мероприятиях и это здорово да именно для этого мы и приходим мы приходим для того чтобы быть активным на мероприятиях для того чтобы получить максимально от этого мероприятия я очень рада благодарю вас спасибо вам большое что были на эфире я очень рада что все понятно все внимательно так сказать выслушали я вам очень благодарна. Всего вам хорошего, удачного дня. Я выключаю запись. Рада, что много было полезно.